Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Большое спасибо за всю любовь, которую вы нам дарили. Миссия канала – помочь каждому изучить психологию и психическое здоровье в доступной форме, и мы не смогли бы этого сделать без вашей поддержки. Так что спасибо, а теперь давайте начнем. Когда вы думаете об умном человеке, что приходит вам на ум? Это кто-то в больших ботанических очках и с книгой в руках, хвастающийся своей отличной успеваемостью? Интеллект – это не то, что измеряется только числом IQ или оценкой за тест. Он проявляется и демонстрируется через нашу личность и образ жизни. Вам интересно узнать, обладаете ли вы высоким интеллектом? Если да, то вот 9 признаков тайно умного человека. Первый – у вас отличное чувство юмора. Все любят всех, кто может заставить их смеяться. Это делает вас более доступным, привлекательным и интересным человеком. Но знаете ли вы, что юмор тесно связан с интеллектом? Как еще кто-то может с легкостью отколоть уморительную шутку, если у него нет для этого ума? Исследования показывают, что веселые люди, особенно те, которые любят мрачный юмор, имеют более высокий IQ. Кроме того, они обладают высокими вербальными и невербальными навыками, которые включают в себя самовыражение, решение проблем и многое другое. Второе. Вы сопереживаете. Умение сопереживать делает вас отличным другом, а также связано с более высоким уровнем интеллекта. Умение реагировать на эмоции других людей от счастья до печали – это навык, которым владеют далеко не все. Люди с более низким уровнем интеллекта часто не способны распознать чужие чувства или проявить заботу о них. Проявление эмпатии показывает, что вы умеете читать людей и их эмоции, анализируя их вербальные сигналы и язык тела. Номер три. Вы – ночная сова. Принято считать, что люди, которые просыпаются рано и вовремя, более продуктивны, энергичны, мотивированы и в целом более успешны, чем те, является ночной собой и просыпается поздно. Однако исследования доказывают, что это не всегда так. Если вы склонны ложиться поздно ночью и спать до следующего дня, возможно, вы просто скрыто умный человек. Исследование, опубликованное в статье "Личность и индивидуальные различия" в 2009 году, показало, что люди с более высоким уровнем интеллекта ложились спать и просыпались позже в течение всей недели, независимо от того, был ли это будний день или выходной. Номер четыре. Вы потеете по мелочам. Волнуетесь ли вы, когда не успеваете сделать домашнее задание к уроку или произвести хорошее первое впечатление на семью вашего возлюбленного? Хотя постоянное чувство беспокойства, возможно, не самое желанное качество, в нем может быть и положительная сторона. По словам психолога Дера Эдварда Селби из журнала «Психология сегодня», исследование, проведенное среди 126 студентов старших курсов, на предмет того, как часто они испытывают чувство беспокойства, показало, что те, кто склонен беспокоиться гораздо чаще других, обладают более высоким вербальным интеллектом. Это означает, что они способны анализировать и обрабатывать информацию, читать и писать на более высоком уровне. Номер пять. Романтика дается вам нелегко. Когда дело доходит до поиска партнера, это не так просто, как кажется из фильмов. Вашим будущим партнером не всегда будет человек, живущий по соседству, или новый коллега по работе, который живет с вами в одной комнате. Если вы считаете себя менее опытным в романтических отношениях, чем ваши сверстники, ваша семья и друзья, вероятно, посоветовали вам снизить свои стандарты. Но поддержание высоких стандартов в отношении потенциальных партнеров – это признак ума. Знать, чего именно вы хотите от партнера и не поддаваться внешним признакам, значит быть умнее среднего. Кроме того, как интеллектуальный человек, вы, скорее всего, интроверт и независимый. Когда вы состоите в отношениях, ваша независимость и потребность побыть в одиночестве могут не очень хорошо сочетаться с партнером, который жаждет частого внимания и времени, проведенного вместе. В результате он может почувствовать себя обделенным вниманием и спровоцировать конфликт. Номер шесть. Вы грязнули. Вы когда-нибудь удосуживались заправить свою постель? Ваше рабочее место захламлено и неорганизовано? В исследовании, проведенном доктором Кэтлин Вогс из школы менеджмента Карлсона при Университете Миннесоты, участников попросили придумать новые способы использования пинг-понга. При этом людей поместили в опрятные комнаты, а других — в грязные. Хотя участники из любой комнаты высказали примерно одинаковое количество идей, гораздо больше интересных и изобретательных идей поступило от тех, кто проводил мозговой штурм в грязной комнате. Так что если вы обнаружите, что склонны работать в более захламленном рабочем пространстве, не особо заботясь о чистоте, скорее всего, вы более инновационны и полны идей. Номер 7. Вы затягиваете работу. Промедление – это признак того, что у вас творческий, образный ум, способный анализировать, обрабатывать и визуализировать различные сценарии и обстоятельства. Когда дело доходит до проволочек, вы подходите к поставленной задаче по-другому, вместо того, чтобы сосредоточиться на конечном результате. Вместо этого вы визуализируете и сосредотачиваетесь на всем процессе, через который вам придется пройти, прежде чем вы достигнете завершения. Это могут быть мысли о каждом шаге, который вам придется сделать, о том, сколько времени вы потратите на работу, и даже обо всем, что может пойти не так. Все эти непреодолимые мысли роятся в вашей голове еще до начала работы, и это поглощает вас. Ваше чувство мотивации ослабевает, и вы откладываете выполнение задачи, чтобы не иметь дело с тем, насколько подавляющим оно кажется. Номер восемь. Вы используете бранные слова. Возможно, не стоит ругаться при маме или посреди класса, но ругательство не так плохи, как кажется. Это не только выход для гнева и разочарования, но и признак более обширного словарного запаса и более высоких способностей к чтению и письму. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году профессором психологии Массачусетского колледжа свободных искусств Тимоти Джейм, участники, которые могли придумать как можно больше слов, начинающихся с определенной буквы, менее чем за минуту, также могли назвать наибольшее количество ругательств. И они знали их за такое же время, что свидетельствует о связи между беглой речью и использованием ругательств. И номер 9. Вы сомневаетесь в своем интеллекте. Благодаря социальным сетям вы подвергаетесь постоянной игре сравнения. Вы видите новости о том, как ваши друзья, семья и ролевые модели публикуют информацию о своих достижениях или специальных проектах и легко стать жертвой чувства зависти. Вы можете начать сравнивать свои успехи с успехами других и называть себя недостаточно умным. Возможно, вы не замечаете даров и талантов, которые у вас уже есть. Согласно эффекту Данинга крюгера люди с низким уровнем интеллекта обычно переоценивают свои способности, в то время как по-настоящему умные люди, как правило, более скромно относятся к своим способностям. Считают, что есть бесконечные возможности для совершенствования и открыты для обучения у каждого человека есть свои личные дары и таланты. Относились ли вы к каким-либо из этих признаков тайного интеллекта? Сообщите нам об этом в комментариях ниже, поставьте нам лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.